Шойгу показали сверхдальний «Орион». Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу 27 января посетил новейшее предприятие, выпускающее военные беспилотники «Орион». Завод построен в Наукограде Дубна. Вместе с Шойгу завод в Дубне посетили глава Минпромторга Денис Мантуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Потребность в беспилотниках у российской армии большая. Как показали последние войны и конфликты, ударные дроны могут превратиться в оружие Победы. Так было, например, в Карабахской войне. Выпускаемый в Дубне разведывательно-ударный беспилотник Орион – самый тяжелый из тех, что стоят на вооружении российской армии. Его масса – более тонны. Он испытан в Сирии, в том числе в роли носителя корректируемых бомб. Говорят, что террористам это оружие не понравилось. Министру обороны на заводе доложили, что удалось значительно увеличить дальность полета орионов. Это сделано благодаря использованию спутниковой навигации. В этом случае беспилотник сможет действовать вне зоны прямой радиовидимости наземного пункта управления, то есть на дальности в сотни километров. Шойгу новый завод похвалил, он поручил оборонщикам создать мощности для обслуживания тех беспилотников, которые армия купила, в том числе сервисы непосредственно в войсках силами выездных производственных бригад. Они должны туда прибывать, обслуживать, сказал министр. Как сообщили в Минобороны, военные уже заказали у промышленности новые беспилотные комплексы «Сириус», беспилотники радиолокационного дозора Геля РЛТ», а также скоростной ударный беспилотник «Гром». Комментируя визит «Шойгу» на завод по производству беспилотников. Ведущий эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов сказал, 10 лет назад в тендере Министерства обороны России на создание средневысадной беспилотной системы большой продолжительности полета и находится. «Орион» победила компания «Транзас», ныне «Кронштадт». За 10 лет сделано много. Укомплектовано квалифицированными кадрами передовое конструкторское бюро. Оно способно, как рассказали сегодня Шойгу, одновременно вести несколько крупных работ по беспилотной тематике. Есть высокотехнологичное опытное производство, построен современный летно-испытательный комплекс. Словом, создана масштабная производственная база, расшившая последнее узкое место в цепочке работ жизненного цикла. Это стало актуальным решением на фоне старта заказов на поставку серийных систем. Министерство обороны России очевидно хотело бы в достаточно сжатые сроки получить существенное количество положительно зарекомендовавших себя по итогам сирийской кампании находцев, а в перспективе и более тяжелых беспилотников. Теперь есть надежда, что все заказы наших военных промышленность выполнит, и наша российская армия получит, наконец, в нужном количестве ударные беспилотники, которые есть в ведущих армия мира, у американцев, китайцев, турок.